Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Виктория. Я приветствую вас на канале Стройгарант Анапа. Сегодня мы рассмотрим дом площадью 106 квадратных метров, но поможет нам в обзоре наш инженер нашей строительной компании Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Да, Виктория, добрый день. Сегодня мы посмотрим дом. Я так понимаю, дом по типовому проекту, но с некоторыми изменениями. Да, но ну для этого давайте мы зайдем во внутрь двора и там поговорим. Давайте, конечно, пойдемте. Итак, заходим во двор. Сегодня хотелось бы больше поговорить про индивидуальность проектов. Заказчик может подобрать под себя на этапе строительства какие-то элементы. То есть есть у нас типовой проект, вот 106 квадратных метров. Да? Но если вы заметите, да, то это не стандартный дом. Здесь у нас, например, на втором этаже не 2 окна, а 3 на фасадной части. Но с домом мы немножко позже. Например, у нас есть ворота, да? забор, ворота. Можно ли здесь проявлять фантазию клиенту и что-то свое подстраивать? Да, конечно же. Мы предусматриваем и различные дополнительные услуги для клиента, и усматриваем все пожелания клиентов. В стандартном решении у нас находится калитка, которую мы располагаем напротив входной mm -hmm. двери. У нас есть ворота, которые распашные. Мы можем к ним добавить электропривод, сделать... Систему откатных ворот Либо какие-то ролеты поставить То есть здесь мы уже с клиентом проговариваем Но по умолчанию у нас идут обычные распашные ворота угу. Далее у нас располагается водопроводный колодец Через который у нас проходит именно подключение уже дому к водоснабжению В него при желании можно поставить какую-то систему фильтров Либо подключить дополнительно еще одну скважину Тоже здесь всю развязку сделать С этого колодца мы можем увидеть У нас находится кран для полива это тоже в нашем стандартном решении угу. и септик, который находится по умолчанию максимально близко к санузлу, то есть на той стороне, где у нас находится ближайший санузел. Угу. Если про индивидуальные решения во дворе, навес – это уже как дополнительно могут да, заказать. Да. Разнообразные навесы, подключение еще каких-то розеток для освещения, на для улице, полива, да, да, водоснабжения – это все можно сделать. А, а это стандартно, да, идет на вес? Навес в над... 106-м проекте у нас предусмотрен в стандарте. Угу. Да, навес на террасе уже мы предусматриваем с клиентом дополнительно. Да, то есть это если под машину вы захотите дополнительно навес сделать, то это вполне реально. Пройдем на террасу. Стандартно предусмотрена в этом проекте такая просторная терраса. Здесь также можно поставить забор, какой, по вашему желанию, будет забор. Также напольное покрытие можно выбрать, плитка. Можно какую-то дизайнерскую плитку выбрать с рисунками. Это на ваше усмотрение. Что здесь интересного мы можем посмотреть? Ну, в данном проекте мы предусмотрели балкон на втором этаже. Соответственно, у нас автоматически стал навес над террасой. Балкон не может существовать сам по себе. Мы предусмотрели колонны для устройства балкона и они также служат у нас определенными колоннами первого этажа, куда мы можем либо при желании в дальнейшем остеклить, либо просто предусмотреть ограждение. Здесь, как вы уже подметили, далее можем обратить внимание, у нас есть защищенная розетка, для того, чтобы даже в какую-то сырую погоду у нас всегда был доступ и она находилась всегда на защищенном состоянии. И здесь выведено три точки освещения, которые выключаются с гостиной. Mm -hmm которые комфортно нам позволяют находиться здесь все это время. А если, например, захочется сделать какой-то хозяйственный блок, хозяйственную комнату здесь, можно ли это сделать, чтобы это ну, не помешало архитектуре общей дома, да, красоте дома, но и при этом это было очень функционально? Можно ли это сделать? Да, конечно. У нас есть разнообразные решения, как типовые, так и мы разрабатываем отдельно с клиентами. Часть из них вы можете увидеть у нас на канале, либо, обратившись к нашим менеджерам, они могут вам подсказать, возможно ли или когда возможно или с какими поправками можно сделать ту или иную дополнительную опцию такую как болерная сауна, подвал под террасой, либо все это вместе объединить, То есть вариации масса, но они все привязаны, естественно, к размерам дома и к тому, что вы хотите увидеть в конце. Потому что если вы сделаете нагромождение всяких дополнительных здесь комнат, то терраса у вас, естественно, будет ограничена. Ну, ну, да, нужно это, конечно, понимать. Да, и да. А, если про хозяйство уже говорим, здесь достаточно большой участок. А, и он а, крайний, да, угловой, как да, сказать, да. Да, что да. очень это здорово да. и удобно нет соседнего дома здесь можно высадить любые деревья любые растения и про выбор участка если возникают вопросы у вас, как это можно сделать? Желательно это делать еще до начала строительства дома. Вы выбираете подходящий для себя участок. Какие есть варианты участков по метрам, по размерам? А, Какие есть? Вариации большие. Я тут уже вам подсказать не смогу. Вам желательно звонить менеджерами, общаться с нашими менеджерами. Угу. Выбор большой и в географическом местоположении, вот, и в размерах кстати, да. участка, и в какие дома мы можем здесь поставить. Поэтому, конечно же, если вы выберете дом на этапе проектирования, то это э, даст возможность вам проявить более э, широкую вашу фантазию и противовес тому, что если дом уже будет готов, и какие-то изменения в конструктиве, конечно, повлекут за собой более сложные процессы. Да, это, это будет очень здорово. Вы сможете продумать индивидуально свой проект и дома, и также участка. А здесь у нас прихожая, я так понимаю, она тоже типовая. Да, Осталась совершенно верно, это наше стандартное решение. Там, где находится у нас зона плитки, там у нас предусмотрена зона теплого пола. Угу. А здесь у нас предусмотрена ниша для устройства гардеробной, в гардеробной, ну, достаточно да, места. что-то здесь можно да. расположить. Да, угу. Здесь мы также видим на этой стене у нас электрощиток, где угу. находятся автоматы. И также дополнительные... радиатор. Радиатор. Уже, да, кстати... дополнительный радиатор. Да. Для того, чтобы поддерживать тепло. Уже отопление дали, уже хозяева да. скоро заедут. Ну, <совыш> не, не, не, не, не особо, <совыш> да, здорово. Ну, э, пройдем дальше. <совыш> а, начнем, наверное, с санузла здесь, да? Да, без проблем. Давайте посмотрим mm -hmm. санузел. Что у нас в санузле интересного? Стиральная машина, да, насколько я знаю, она здесь не будет стоять. А, в данном решении а, было принято не располагать стиральную машинку в санузле, потому что санузел, а, в принципе, а, не сильно большой, и было согласовано с клиентом расположение стиральной машинки под лестничный проемом, там как раз позволяет место для того, чтобы это все расположить. А, ну да. Также дополнительно мы здесь а, сделали предусмотрели вместо вывода по душевую кабину, сразу с клиентом предусмотрели устройство душевого патрона uh -huh. с трапом. Далее у нас здесь предусмотрен унитаз. Еще было предложено клиенту, он также это выбрал, устройство гигиенического душа, дополнительных uh -huh. унитаз. Естественно, выводы под саму душевую лейку. И также здесь у нас будет висеть вот нагреватель. Электрический для него предусмотрена розетка. Uh -huh. а на этой стороне стены мы можем увидеть устройство вывода для освещения подсветки зеркала, также дополнительную розетку и вывод для устройства уже раковины. Теплая, горячая вода и канализация. Uh -huh. Также предусмотрено устройство теплого пола и в дополнение еще предусмотрены радиатор на три секции для дополнительного болива. Обратите внимание, что именно в 106-м проекте у нас достаточно большое окно, оно имеет размер метр двадцать на метр 60, спокойно открывается для проветривания, также можно его открыть. И все-таки это санузел, и для того, чтобы а, как сохранить какую-то интимную часть, чтобы было как-то более комфортно, а, это стекло затонировано. Так, ну теперь посмотрим кухню. Самое интересное, для, для хозяек, а, котел стоит, это, да, это... это электрический котел. Угу. А, что еще интересного здесь есть? Может... А, ну, тут же параллельно мы разместили гребенка теплого пола. Система водочистки здесь есть какая-то? В конкретном этом проекте, если я не ошибаюсь, система водочистки в доме не предусмотрена. Можно ее расположить на улице, водопроводных колодцах. Ага, ну то есть есть такой, да, такая проблема, конечно, функция нет, есть. Нет. А что здесь выведено с электричества индивидуально? Очень много да, розеток. Эти розетки, эти розетки у нас находятся для зоны рабочей поверхности. Угу. Снизу мы видим розетку для устройства печи и над, строго над этой розеткой мы видим вывод кабеля для устройства системы, ну, системы вытяжки. Uh -huh. Далее мы видим в углу у нас находится вывод канализации, также теплая и горячая вода для того, чтобы устроить это вместе с море. Плитка здесь тоже теплая? А, да, естественно, там есть зона плитки, там у нас предусмотрена система теплого пола Дополнительно у нас устроен. А здесь радиатор, uh -huh. для более комфортное пребывание, потому что здесь, скорее всего, будет какая-то... А, обеденный, стол, да? Да, выживаю, И также в гостиной есть радиатор. Будет очень тепло. Но сейчас уже даже чувствуется, что очень даже да, тепло окор, в доме. Окор, хорошо, да. Да. А, потолки высокие. Какая высота здесь потолков, а, что прям вот чувствуется? В чистоте высота потолков порядка 2,85-2,90 метра. А второй этаж, а, Второй там? этаж, ну, мы можем подняться, посмотреть, там также высота потолков а, порядка 29 плюс у нас там это мансардный этаж, то есть высота боковой стены порядка 1,8 метра. Угу, ну, совершенно, вот ощущение такого пространства огромного, на самом деле, потолки вообще не давят никак, потому что зачастую... А в домах есть такое ощущение, что какие-то очень низкие потолки, как будто заходишь в пещеру, здесь вообще простор, пространство здесь точно не будет. Если на втором этаже это также, то это просто прекрасно. А если, вот, например, заказчик захочет... Увеличить высоту потолков, ну вдруг такое есть, на втором этаже есть ли такая возможность добавить? Ну, да, конечно же, при желании, э, все эти моменты мы можем с клиентом обсудить, а желательно все это делать на стадии, ну хотя бы устройства фундамента, желательно еще до, до начала работы строительных. По вот, поэтому, да, поэтому лучше а, бронировать и, дома и, на стадии строительства, э, это да, это очень важно, чтобы именно под вас был подстроен э, проект дома. Ну а мы, наверное, пойдем уже на второй этаж да, посмотрим. Конечно. Второй этаж. Вот, кстати, это то самое окно, да, Это так понимаю, которое добавили в проект. А, да, изначально проект предусматривает наличие стены, которая идет вот в этом месте, и получается, что санузел у нас а, больше. Но клиент захотел, а, основываясь на наших старших, старых чертежах, предусмотреть вход санузел с этой стороны и увеличить зону коридора, чтобы она была более свободной более освещенная и, соответственно, здесь мы добавили еще одно окно и поставили, соответственно, радиатор. Ну, получилось довольно-таки уютно, если здесь еще оформить эту зону, да, это очень да, зона здорово. зона холода заметно увеличилась, да. стала гораздо больше. Здорово. Пройдем в санузел. Здесь уже он немножечко да, другой. Да, отличается. Здесь э, клиенты захотели вывести и полотенцесушитель, здесь немножко по-другому все построено. Да, здесь, так же, как на первом этаже был предусмотрен душевой потон с бордюром, также угу. предусмотрено устройство трапа, выводы горячей и холодной воды. в этом же месте по классике мы разместили унитаз, вывод для гигиенического душа угу. и также у нас, как верно было подмечено, здесь у нас стоит вывод для устройства полотенцесушителя. вот, опять же стоит заметить, что это все выбрано клиентом и также как и полотенцесушитель на втором этаже и также как гигиенический душ это вы также можете для себя выбрать под себя подстроить что для вас важно что для вашей семьи важно будет и в санузле и также в любом месте дома также как и окно которое у нас идет дополнительно его нет в проекте в проекте два окна еще расскажем да но очень даже уютно получилось что еще можно интересного придумать в свой дом? Вот, например, что а, допол дополнительно можно сделать в доме а, касательно внутренней отделки или каких-то а, сантехнических? На самом деле спектр выбора клиентов, он поражает своим мобилем и зачастую каждый клиент, он, к нему идет особенный подход и мы с ним разрабатываем разные решения. Но есть какие-то наши типовые решения, такие как душевой поддон, гигиенический душ. Uh -huh. а, Вывод для полотенца сушителя. Кроме санузла, в доме мы предусматриваем устройство роутера, то есть подводка интернет-кабеля. Uh -huh. Также можно поставить видео, домофоны, электропривод на ворот, Но это мы о чем говорили на улице. Вот. А здесь, в доме, в принципе, выбор отделки тоже можно воплотить другой, вот как допустим, вот в этих спальнях. А, давайте, да, кстати, пройдемся да, по вот. спальням. Что здесь интересного здесь. есть? У нас ну, здесь стандартная да, спальня так и осталась, небольшая. А, ну, ну, наши стандартные решения, они достаточно практичные. Угу. А, зона для кровати, где у нас есть выводы и розеты для прикроватных тумбочек, а, зона ТВ, а, зона, для, зона розеток для кондиционера, освещение и достаточно объемная спальня. Угу. А, и две спальни, они идентичны друг другу, да? Фактически да, это очень схожая спальня. С Объех этих спален есть выход на балкон, поэтому, в принципе, можем рассмотреть любую из них. Ну, давайте сюда зайдем как да, раз. А, вот спальня, балкон сразу видно, но чуть позже про него поговорим. А здесь проходит короб вентиляции. Да, угу. а, здесь, именно в этом месте был предусмотрен нами короб для устройства вентиляции с кухни-гостиной первого этажа. Угу. То есть клиентам нужно предусматривать, что это место у нас будет занято. И в дальнейшем дальше здесь мы предусматриваем устройство телевизора, и для этого мы здесь сделали розетки. Вероятность сегодня будет стоять шкаф, и здесь у нас будет кровать, так как здесь у нас выведены розетки для Угу. Опять же, отделку обои клиенты выбирают самостоятельно. Вы можете э, совершенно разные э, выбрать для себя дизайн. Наши дизайнеры вам обязательно помогут в этом. Но самое интересное, это балкон. Он сделан по индивидуальному заказу клиентов. Он большой, просторный. Сейчас мы туда э, выйдем, подробно покажем. Э, сразу бросается в глаза, как только поднимаешься на второй этаж, сразу бросается в глаза, что балкон. Он э, сделан на две спальни. Давайте пройдем и посмотрим, что, да, что интересного. Ну, конечно, шикарный вид здесь. Здорово. Выходить на такой балкон прям приятно. Как будто это вторая, еще, еще одна терраса, да? Кстати, под этим балконом находится терраса, да? Такого же размера она. А... Да, ширина э, порядка 8 метров, глубина балкона 3 метра. Uh -huh. а обычно по стандартному проекту какой балкон здесь предусмотрен? Он один здесь или, или как что что в чем изменения здесь произошли? Изменений особых нет. Во всех наших проектах при устройстве балкона мы предусматриваем гидроизоляцию плиты перекрытия, потом, устройство, потом облицовка уже само, самого балкона плиткой. Uh -huh. Дополнительно еще здесь было выбрано ограждение клиентам, то есть мы параллельно выполнили еще ограждение балкона. Вот. В принципе, все дополнительно у нас выведены еще светильники, если вы обратите внимание. Из каждой комнаты можно будет включить свет для того, чтобы выйти на балкон. То есть он по проекту всегда такой большой? Или это... <связывая> да, стандартно наше а. решение – балкон глубиной 3 метра. При желании вы можете его увеличить, удлинить, либо если вам... Отдельные учить... два балкона? Да, да, конечно. Все, <связывая> все что захотите. Дмитрий, спасибо вам большое за такую подробную экскурсию. Теперь, я думаю, наши зрители будут понимать, что все-таки дом бронировать заранее, на этапе строительства, это очень даже хорошая идея. Вы сможете продумать свой дом до мелочей, подстроить его именно под себя. И также и участок. Спасибо, что смотрите нас, комментируете, задаете вопросы. Мы с радостью вам ответим на них. А, до встречи в следующем ролике. Всем пока. До свидания.